Мир всем! Хочу прочитать небольшую статью на тему От любви без соли зарождаются черви. Нередко к нам приходят письма сектантов, которые, прочитав критику вероучения и практик их сект на нашем сайте начинали нас укорять. Дескать, людей нужно любить и никого не осуждать. То есть люди, критику в адрес своей ложной веры, извращенно понимают, как выражение нашей нелюбви к ним. Этот часто используемый лукавый контраргумент сектантов требует разъяснения. В своих действиях мы опираемся на принцип «люби грешника, ненавидь грех». «Ненавижу всякий путь лжи», говорит Давид в Псалме 118-104 стих, или «вымыслы человеческие ненавижу» 113 стих. То, что опубликовано на нашем сайте, это есть обличение лжеучения сект, вымыслов человеческих, путей лжи, а не осуждение сектантов, как таковых людей. Впрочем, находятся и те, кто упорно твердят, что мы осуждаем. Что ж, рассмотрим слова Господа. Матфея 7, 1-2 стих. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Наши оппоненты, указывая, не суди, лукаво опускают продолжение слов Господа, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Мы обличаем, или как некоторые называют осуждение сектантов и иноверцев, незалишные прегрешения, коих и у нас в преизбытке, за лжеверие и проповедь лжи о Боге и Церкви, и суда веры над собой мы не боимся, ибо принадлежим истинной Христовой Церкви. Нам не страшен суд веры над нами, ибо держимся веры правой. Также и в остальном лично я обличаю только те грехи, против которых сам не совершаю, которым с Божью помощью успешно противостою. Далее предлагаю рассмотреть фрагмент из толкования на Евангелие от Матфея, одного из известных и авторитетных православных толкователей Писания, блаженного Феофилакта, архиепископа болгарского, 1107 год. Цитируется под наименной книги издательства Афон, Москва, 2000 год. Думаю, лучше и не скажешь, чем святитель Феофилакт, в коем, вне всякого сомнения, почевал Дух Святой. Матфея 5.13. Вы соль земли. Феофилакт пишет: Пророки посылались к какому-нибудь одному народу. Вы же соль для всей земли, исправляющая беспутных учениям и обличениями, дабы они не порождали непрестанно червей. Почему не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и преследовали вас? Евангелие от Матфея 5.13 Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Феофилакт Если учитель потеряет ум, то есть, если не будет учить, обличать и исправлять, и разлениться, чем, что чем исправиться, Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению. Матфея 5.14 Вы свет мира. Сперва соль, потом свет. Учение сначала неприятно, потому что обличает человека, но потом оно делается утешительным, ибо просвещает ум его. Матфея, 7 глава, 1 стих. «Не судите, да не судимы будете». Феофилакт. Господь запрещает не укорять и не выговаривать, а осуждать. Ибо укорение и выговор служат на пользу, а осуждение клонится к обиде и унижению». Особенно же, когда кто-либо, имея тяжелые грехи, поносит других и осуждает других, имеющих меньшие грехи, за которые будет судить один Бог. Обратимся непосредственно к Священному Писанию, Слову Божию. Допустимо ли обличение? Левитам 19.17 Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Притчи 5.11.14 «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставления, И сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло, Среди собрания и общества. Притчи 10.17 Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение, блуждает. Притча 12.1. Кто любит наставления, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 13.1 Мудрый сын слушает наставление Отца, а буйный не слушает обличения. Притча 15.5. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. Притча 15.10. Злое наказание, уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение, погибнет.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 Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь. Ефесянам 5.11 И не участвуй в бесплотных делах тьмы, но и обличай. Иуда 1.23 Других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, кнушаясь даже одеждою которая осквернена плотью. 1 Тимофея 5.20 Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. 2 Тимофею 4.2 Проповедуй слово «настой вовремя и не вовремя», обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Титул 1.13 Обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Титул 2.15. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Одно из действий Святого Духа обличение. Иоанна 16, с 8 по 11 стих. И он, с большой буквы, придя, обличит мир в грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, к моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Одно из предназначений святого – писание, обличения. 2 Тимофею 3.16. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения для исправления, для наставления в праведности. Одна из обязанностей епископа обличения. Титу 1.9. Держащиеся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Согласно Слову Божию, наказание и обличение является выражением любви, к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 Ибо, полагаю, человека ненавистничеством и уклонением от божественной любви потакать заблуждению, от чего же впадший в него еще больше повреждается. Статья подготовлена Максимом Степаненко, руководитель миссионерского отдела Томской епархии, Русская Православная Церковь, на злобу дня, 22 апреля. Две тысячи двенадцатый год.